На Произошел знаменитый Никейский собор. И случил знаменит На котором были утверждены определенные такие постановления. Верху утвердили постановления. И вы знаете, я не знаю, что тогда произошло между ну, можно, конечно, исторически предположить. Не знаю, как вот у Гаваса случилось. Может быть, самое историческое могу предположить. А, да начался предложить. очень большой раскол. Запорчено э, разделение. Между церковью. Между церковью. И мессианской синагогой. И мессианской синагога. А, потому что м -м, вели постановление. За что-то вы вели постановление. О три едино Боге. А, чей бог и три О том, что бог, бог, Богов Богов три. Три буквы. И отменили шаббат, и упраз... отменили упразднили и его. Смахнули шаббат, и было еще несколько постановлений, и которые, я так скажу, что для евреев были просто неприемлемыми. <laughs> евреев были неприемлемы. Ну, скажи еврею, что скажи Бог не еврей, один. <laughs> а что их три? 43. И просто для евреев это будет полный абсурд. Из евреев и вы знаете... Я верю в то, что мы сейчас живем в такие времена, И вярвам, живем в времена когда Бог начнет воссоединять церковь, эклесия или община. община, община. И миссиянская синагогу и синагога, э, будет объединять в одно единое целое. И это будет объединено в одно целое. В один кулак. В и э, прояснится учение. И проясни учението, о том, что богов на самом деле не три. Что богов са три. Ну, я думаю, что язычники, они должны как-то отличаться. В смысле, что язычники-то и отличаться... Более точно обращенные из язычников. Ну, вот, если на истинной лозе только... Ну, вот, веточки так по одной отходят, да? Аку на один взаимосаму... По один клон, по один клон. По один конч. клон, да. То на привитой... Ну, куда-то привита. А, Три клона. <свят> я сегодня немножко это проясню. Малкуш, ты его. Вот в моем представлении, <свят> <свят> ну вот, <свят> я в большей степени верю в единого Бога. <свят> И это произносит сам Ишуа Машех. <свят> И если вы помните, когда он произносит первую заповедь, <свят> <свят> да, моя проповедь сегодня носит название «Великое благочестие тайна». Иисус Христос произносит это. И он говорит: Слушай, Израиль. Это первая молитва, которую я выучил на на иврите. Твоя Адунаи Адунаи Слушай, Израиль. Господь Бог наш. Господь Бог наш. Есть Бог единый. Той Бог един. Это говорит Иешуа. Он говорит, что Бог единый. Потом Иисус объясняет. После Иисус дает очень четкое и ясное толкование. И толкование звучит и в Евангелии от Иоанна. В 17 главе. главе. Она получила название первосвященническая молитва. Я об этом довольно часто проповедую. Много часто потому за что това, мне очень важно, за что важно, чтобы мы христиане, не христиане, про... правильно, более правильно, но еще более правильно, по -правильно понимали сущность Бога. Да на Бога. И смотрите, желание Иисуса какое. Желание Иисус? Он говорит, как Отец во мне, как -то Отец так и я, в, отце, и я в Отец. И мы суть. Едино. Аминь или не аминь? И потом его желание. И после желания вот, так, так и вы в нас, и вы, так, в нас верующие, вы, уверующие в Ишуа, Ишу, так и вы в нас да будете едины. И так в нас, что будете едины. знаете, Бога Отца и Единородного Сына Ишуа Машех, их невозможно разделить. Бог у Тец и сыну Иисус не можем никак да разделим И Иисус он также хочет, что мы, мы и мы также в нем были не, не И такая Иисусская, не дадут мы его не разделить. Ну просто как один мощный монолит. Как то один мощный монолит. Вы знаете, мы созданы Богом не по такому образу. мы образ. созданы от Бога трехчастными. И три частни. По образу и подобию Божьему. По образу и подобие на Бог. У меня есть дух. Имам дух. У меня есть душа. Имам душа. И я живу в теле. И в Но вы знаете, при всем при этом, И това, от горы. Я, я не разделился. Не се разделил. Меня не трое. Не, не сам... Я остаюсь одним. Один. Не У три. Бога есть Дух Божий. Бог имеет Дух Божий. Он же, Дух Христов. Дух на Христос. Божий дух. И Божий дух. Святой дух. Свят дух. У Бога есть Слово Божье. И есть Сам Бог. Има Сам Бог. И это все одно. И одно. И вот это разделите невозможно. И невозможно отделить дух Божий от Бога. Невозможно, невозможно от Божий отделить Божие слово от Бога. Невозможно дар говорит. Бог так все делается. Бог все правит, така. Бог сказал, Бог казва, и сделалось, и если повел, повелел, то и исполнилось, повелева, э, повел... заповед заповед заповед заповед и то исполнилось. Что говорит Евангелие от Иоанна, 1 глава? Иоанна глава? На наша церковь должна помнить это помнить наизусть. Наша церковь Вначале было Бог, вначале было, Бог. Вначале, было вначале, было вначале, было вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово Бог, <laughs> и Слово было Бог. И Слово то и Бог. Оно вначале было у Бога. Начало Бог слово. И все через Слово начало быть. Аминь. Что начало быть. И ничто без Слова не начало быть. И 14 стих, стих говорит очень ясно. И 14 стих говорит много ясно. И Слово стало плотью. И обитало среди нас полная благодать и истины. И мы видели славу Его. Знаете, если закон пришел через Моисея, через Моисей, то через Христа что пришло? Но, Христос, истина и благодать. Истина и благодать да? и, истина. и истина. Бога не видел никто никогда. Нику, и не и Бог. Единородный, и... Сын, Единородный Сущий. Суш... Вы знаете, как, что значит Сущий? Его значит, его существ... Вечно существующий. Вы знаете, никто из, из людей на земле так не заявлял. И не как заявил о себе Ишо Машех. И, и что он сказал? Как Прежде нежели был Авраам, Авраам я есмь. Ассим. То есть, Авраам уже давно умер. Пришел Ишо и заявляет, и заявовал, Я был еще прежде Авраама. <свят> Вы понимаете меня? <свят> <свят> сущий, вечно сущий. Вечно что... знаете, на самом деле у Ишома Шоах нет начала иисус христос не было и у него нет конца няма край хотя тогда написано что он есть альфа и омега и пишет что и, и омега. Ой, он есть начало и конец начало и край просто с него все началось и начало. и им все закончится и с него все я говорил вам это Казал я вам периодически это два. говорю такой регулярной регулярная периодичность потому что я верю в основном я, я верю в трехчастного. Я верю в то, что у Бога есть Дух, у него Верно, есть Слово Божье, есть сам Божие, Бог, но я верю Бог, в одного Бога. Но в един Бог. Давайте мы не будем расстраивать Бога. Да не расстраиваем Бог. Вот это мое откровение. Това е мое откровение. Я когда-то очень давно в Караганде об этом проповедовал. В и потом другие проповедники услышали и тоже начали это повторять. Не Богов не три. Бог. И вот здесь, вы знаете, я думаю, любой еврей со мной сможет согласиться. Потому что, слушая Израиль, Господь Бог наш, есть Бог единый. И потом уже Иисус продолжает. Возлюби Господа Бога своего, всем сердцем, всем разумением, все крепости свои. Аминь аминь? Вот эта первая заповедь, она продолжает, она вытекает из единства Бога. Иисус хочет, чтобы мы в Нем, в Ишомаши, обрели единство с Богом Иисус Отцом. Христос, в него, да, с Богом. Знаете, кто-то очень замечательно сказал когда-то, Бог пришел на землю душил на земята, и стал человеком во плоти, и станал человек в плоти имеющий кровь, кров, чтобы все люди, а, хора, через эту кровь и плоть Через тазик кров и под смогли стать частью всемогущего Бога. До да мога достанет часть на всемогущего Бога. Кто и когда предоставлял такую привилегию? Кой куга я привилегия? Не Мухаммед. Не, Мухаммед, не Будда, ни то Будда, ни Моисей. Моисей законом еще никто не достиг совершенства. Только Ишуа Машех. Ишу Благодаря его крови. на кровь. Благодаря тому, что его плоть была разорвана. На тварь, потому, и завеса в храме разворовалась Богом сверху дониза. От... И мы получили возможность входить во Святая Святая. Скажи на это Аминь. Амин Мессианские евреи могут сказать Аминь на такое? Я верю в то, что вот это, здрав... вот это здравое учение, здраво учение. И оно объединяет и евреев. И обращенных из язычников. И те, Обратение Потому что в этот степь. момент мы начинаем верить во что-то одно. И в, момент да верим в нечто одно. Я не верю во второго Бога. Не верим как не верю в третьего Бога. Бога. Как в Я верю в то, что когда мы говорим об Иешуа, мы за говорим Иисус, о Боге. Говорим за Бог. и здесь работает другая математи математика. И Умножьте математика. один на один, Умножите и потом один еще по раз одно, на один. И, после и вы получите один. И получите один. Не надо прибавлять. Мы верим в одного Бога. Вярами в И Мы Бог. верим в одного Господа. Вярами в Господа. Мы Господ. верим Духом Святым. Вярами Бог дух. хочет вложить в нас дыхание своей жизни. И Бог когда не исполнился? Уже вложил, Аминь. Дух Божий в нас. дух Бог хочет, в чтобы мы верили верой Божией. То есть когда чтобы мы, имели разум. Христов. разум на Христос. Потому что мы познали, что есть Воля благая, и угодная, и совершенная. Что познали, <свят> чьи воля это и благо и совершенное. Алилуя. И вот это место все-таки хочу открыть одно и место. И И оно написано. Оно написано в послании к, Тимо... Первое к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Первое послание Тимофею, 3 третья глава. Трета глава. С 14 стиха. От 14 стих. Апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. «Сие пишу тебе, надеюсь скоро» – на проекторе можете читать на болгарском языке – «прийти к тебе, что если замедлить, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, в который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Община Иешуа-Машиах, или Эклесия, или церковь. Эклесия, церковь. Это столб и утверждение истины. И утверждование это место, мясту, где мы призваны рано или поздно. Когда это с рано Просто или то в чем-то утвердиться. В какой-то истине, у меня истина, которая нас освободит. Куято, что не и беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Аминь. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верую в мире, вознесся во славе. Аллилуйя. И вы знаете, вот я бы сегодня хотел до вас донести только одну такую мысль. Иском, самую одна на вас Для чего пришел Иисус? За какой Иисус? Что Он сделал для нас? Как вот, то и направил за нас. Мы знаем самое короткое выражение Библии. И знаем на и краткую и Библията. это написано в Евангелии от Иоанна. Иоанн, 316 3 глава 16 стих, вот, знаете когда я молюсь за людей, за я всегда стараюсь занести до них вот эту самую главную мысль да, да разберут основ, основ, что да мысль. бог тебя так сильно возлюбил, бог обича, что не пожалел своего сына не пожалел свой родин сын отдал его за тебя той за тебя чтобы всякий человек за да мог каждый человек всякий человек не погиб да, не, да но не имел ум... жизнь вечную да не умерен да има живот это важно твое важно важно донести до каждого человека Божью любовь и много важно Божества любовь до да достигни все всякий человек Бог ради того чтобы спасти тебя и Бог за доможи, да може ты спаси он отдал своего сына той и дал свой Син. Единородного. Своя единородная Синь. Что сын. значит единородный? Какого означало единородный? Он единственно рожденный подобным образом. То единственно единственное, единственное по този вот. начин. Только один раз. Самого в одно Божье слово. Божье -то слово. Стало плоть. Стало плоть. Можете представлять? Вот вот Можете ли себе представить? Как-то Бог нас вот так соткал в чреве наших матерей. Как пуняков начин Бог не сотворил в... Генетично мы что унаследовали? Генетично, как вас мы наследили. Мы унаследовали Адамову природу. Нет, yes, мы наследили Адамову, это природа. Во грехе родила меня мать моя. Во грехе мой, это майка мои родила. Так написано. Такая пища. Но Иисус Христос – исключение. Но Иисус Христос – исключение. Аминь или не аминь? Я не говорю чего-то такого, да? Странного для вас. Смотрите, каждый мне что странно странное Он рожден зачатый от Святого Духа. То и зачатый от Святого Духа. Просто избрана непорочная Дева Мария непорочная девойка, приняла от Святого Мария, Духа и поэтому рожденное наречено святым. Той Эммануил, с нами Бог. Эмануил и Ишуа Спаситель. Слава нашему Богу. Слава на Бог. И во Христе Иисусе это все реализовалось. Бог, Иисус Христос, и Бог пришел с неба, Бог, стал человеком. То есть стана человеком. Он сто человек. человек. И он сто Бог. сто Для того, чтобы всякий верующий в Него. Да, может, всяк, всякий, какой в него. Вот, через Его плоть. Через, него плот. через Его кровь. Через Него кровь. Вы знаете, как это странно звучало? Знаете ли, как у странно звучало? Когда этого? вдруг Ишуа машех. Когда Стал учи учить. То есть започина да доучить Кушайте мою плоть. Едите мою да плот. да? Пейте мою кровь. Потому, потому что это есть истинная пища. Истинное питье. Только тогда, когда вы будете кушать мою плоть. Вы будете иметь жизнь вечную. Аллилуйя. Аллилуйя. Насколько это мощно. Но люди подумали, что Ишоа сошел с ума. <свят> О чем он говорит? Он хочет, чтобы мы кушали плоть. Он хочет, чтобы мы, мы пили его кровь. Но знаете, для чего мы сегодня приходим в церковь? За церковь? Мы в церковь приходим именно для этого. Но в именно для этого. Вот сегодня его плоть, некого -то это плоть Божье Слово, которое мы читаем, -то слово, -то которое, читаем мы вкушаем, -то в... которое мы вкушаем, которое мы преломляем. Дух Святой Святия это Дух. как прообраз крови. Твоя кровь -то. Мы принимаем силу Святого принимаем Духа на и Дух. каждый раз и этой пот... кровью обновляемся. обновляемся, освещаемся, очищаемся. И сегодня Причистом я хочу насилие. вам сказать такую радостную новость, Искаме... Искам века же радостную новость для нашей церкви. За нашу церковь. Я ждал этого момента. Вот. Той же момент. Я думаю, вообще Бог вообще ничего напрасно и случайно не делаю случайно к нам прибыли из калининграда два миссионера при калининград миссионера мы их приняли ну миссионеры но ну, они к чему-то должны быть призваны призван ну понаблюдаем погляднем ну наблюдаем наблюдаем наблюда ну люди такие скромные тихие тихие ну, никак себя как-то не проверяют. Помогают, да. Слово. Помогают, Вместе проявляют. молимся. За молим, про Проводим общение. общение. А, вчера их увидел в другом свете. И вчера гивидях от друга светлера. Вчера был шаббат и вдруг я увидел, что э, эти люди себя так проявили, вот в этом шаббате, как будто они вот в своей тарелке. И я не знал, что они тоже мессианские евреи. И вы знаете, это для меня была такая радость и такая отрада. И рад когда э, нам просто вот так э, дали благословение, предложили, а давайте и у вас шаббат восстановим. Вы знаете, это вот по моему сердцу. И Вот я предложил, так у нас уже есть готовые служители. Вячеслав и, Вечер. и Светлана. Вячеслав и Светлана. Они, оказывается, мессианские евреи. <свят> и я сегодня хотел предложить за них помолиться за это служение, да да которое которые они тех, будут проводить здесь. Служения, кое, кое и вы знаете, в, на, в нашей церкви в церковь, евреям всегда будет комфортно. Потому что я всегда любил евреев я много раз повторяю о том что все мои практически все мои преподаватели и много часто повторяем это были начиная с академика Свядача, абрама севич вот, это были великие евреи вот почему-то говорят за чтоказ вот такая почему-то все величайшие русские писатели физики математики шахматисты русские писатели, физики, Шахматисты. Почему-то рождались в бедных еврейских семьях. Есть, в вот, э, моя жизнь началась с великого академика. И мой живот из велик академик. Русского академика. Академик. который когда-то родился в бедной еврейской семье. Некого и мне посчастливилось учиться уже у плеяды его учеников. И, космейн, да ученицы. Вот. и я могу перечислить всех моих учителей, которых я помню и по все Потому что они стали для меня родми, родными За что людьми. Ты хора. И поэтому у нас и со всеми синагогами, мы в нашем городе мы дружили с, с, с, с Ребе и с, и с Хаком это был равин мессианской сина со... в нашем городе в каргандин на в и Он град. потом его э, перевели в иерусалим И, и он в иерусалим, он там сейчас до сих пор несет служение. продолжала там до служи. и куда мы не приезжали туда в какие-то города. Мы были, например, в Москве, например, в, Москва, бяхме, в мессианской синагоге, в и там вместе с евреями праздновали Пурим, праздник и там Пурим. Заодно праздновали Пурим. И поэтому и в нашей церкви будут праздноваться еврейские праздники. И, и, не можем. В тогда еврейские и, праздников. и все желающие могут стать участниками. Птичь, да. кто желает, может Давайте мы сегодня пригласим Вячеслава и Светлану. Просто помолимся и благословим их на это служение. Они уже дали согласие, они согласны. Вот, и вот чтобы вы визуально знали, да, вот можно вот сюда вас попросить, чтобы вас на камеру тоже заснять, и чтобы люди услышали о вас, увидели вас. Давайте мы прострем наши руки. И, когда за Вячеслав, и... и просто благословим этих благословенных евреев, и которые... Принесут в этот город, в эту страну большое благословение. Господь, мы благословим брата Вячеслава, Благодаря мы благословляем Вячеслав. сестру Светлану на восстановление, восстановление шаббатных служений, Господь, на в этом городе в град, и в этой стране, в на, на восстановление празднования еврейских, еврейских праздников. На то, чтобы они послужили к восстановлению. Тело Иишуа на тело Иисус Христос, когда, которое когда-то было разорвано. И было в 325 году, когда просто какими-то постановлениями через мессианская, синагога мессианская синагога была просто отделена от церкви. И начался очень сильный антисемитизм. Мы сокрушаем дух антисемитизма. Мы благословляем еврейскую нацию. Благословляем Божий избранный народ. народ избран Мы всегда будем молиться за мир в Иерусалиме. И благословлять Израиля. Его Божий народ. Спасибо тебе, дорогой Господь. Просто помашь этих служителей на Твое служение. Твое служение. Во имя Ишуа Машех. И народ Божий да скажет. Народ скажет... Аминь. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословены. Светлана, будьте благословены. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Теперь я передаю микрофон еще одной еврейке. Цукерман. Да, слава Богу. По субботам у нас мы решим, когда мы начнем, и вы можете приглашать евреев а, именно на субботнее шаббатнее служение, потому что я думаю, что евреям будет комфортно приходить в субботу на служение. А, что ты мне дала сказать? Да, у нас, знаете, мы сейчас, э, хочу сказать немножко, в эту среду у нас будет проводиться еще одно служение, э, Эллен и Орен, последние будут в этом году проводить служение, э, как биб, о библейских историях. Вы видели, даже ребенку понятно. Да, 25